Всем привет! Движемся по следу трактора с вороном, опять кто-то тут у нас все изъездил. Мы опять нам интересно в какую сторону. Нас не нас тропят, вон он мой след. Вот если видно, вот там вот, вот я ехал. И трактор куда-то туда же. Сейчас поедем, проверим, кто тут кого опять ищет тут что делать продолжаем выслеживание так скажем с вытрапливание трактора тут еще снегоходовский след ну, это прошлая поездка была снегоходов <coughs> ну и моя на лыжах потом наверное одни и те же люди ездят но ну, сейчас поглядим Привезли они соли. Или ото ловушку поставили. Что-то что же делают в лесу тоже, правильно? Ворон у меня уже мокрый. Инием покрывается сегодня как-то. Опять морозненько-маленько. Но по следу зато по тракторному скакать одно удовольствие ему. Волю набегался уже. Как-то вот так вот тут. Движемся мы по старому снегоходовскому следу. Тут вот такая вот дорога, косулями набита, лисами. Лисы вообще любят по такой дороге бегать, оказывается. Трактор на след пошел маленько в сторону. Я не стал по нему ехать, потому что мне ближе из деревни туда заехать с другой стороны, чем в обратную сторону. Так-то нам свои дела еще надо свор нам сделать. Так что вот так вот. -от. Бежала. Все, ворон, разбежались? Разбежались все, все, все, убежали. Куда подались, да, ворон? Там же сугробы. Самый хитрый решил обойти. потому что он наверное козел точно чего они все рассыпную кто куда кто куда разбежались Там тормознули Там вот след лосины, но он вроде подмерзший уже идет вот. котлячие наброды Всем привет! Второй день с вороном катаемся в лесу Делая летом Салоне, тут недалеко от колодца который копал, ну как солонец, соль в деревья насыпал. Козлик видимо случайно наткнулся. Вон там сбито было отсюда, сыпал только между деревьев. Есть рядом лосиный след, но лоси подходить сюда не подходили. на солнышке вот тает, если видно. Сейчас подойду к колодцу, погляжу как там Дела обстоят, значит этот солонец работать будет, найдут они его в этом году. Подхожу к месту, сразу видно следы есть крупные. Восьмые. Есть совсем старые, есть более-менее такой свеженький. В общем, не один раз он сюда приходил по памяти. Фух. Что тут? Два метра. А высота. Даже больше вот я. Метр восемьдесят. С небольшим стою и а весной будет полнхоньки. Ходит, ходит. Это хорошо, пусть ходят. Хотел сначала прям наверху сделать, но может так еще и сделаю. То, что Мне кажется, если воды много будет, какой-то год, не то что тут бугор может, вернее не то что там может затопить березу, но и бугор этот может затопить. И всю соль мою вымыет. Ну вот как-то вот так вот. Снег в кустах рыхлый. Хоть и много, но рыхлый. Хорошо ходить. Едем дальше. Два с половиной часа в пути. Видели мы двух козлов и одного лося. И все. Следов довольно много, козлиных много. А даже, даже чтобы где-то бежали, не видим. Вот следы наткнулся. Один след ворона, другой след кабана одиночный. Кто думает, здоровый он или нет? Вот какой след? Абсолютно одинаково они выглядят примерно да вот по какашкам короче след правый вчерашний вроде как не шибко подмерз или или рано утром прошел так что сейчас мы с вороном проедем по этому следу когда мы окажемся рядом, ворон его почует, он куда-то он туда дальше идет, а там мы примем решение попробовать к нему подойти пешком, потому что ворон к такому кабану не пойдет, он должен быть неплохих размеров, или не подходить к нему пешком. Ладно, он в попутном направлении, так что поедем. Вон Васиха с лосятами стоит, он куда-то один ломанулся бежать, ветер ровно от нас дует. Ворон тоже увидал Увидели друг друга одновременно Она ела Веточки тянулась как раз Шея высоко была Увидал Васиха ага, и Васеночек. Убежали. Я на вороне такими местами даже не важу. А тут на тракторе. Без всяких проблем. Раз и проехали. Это другой, кстати, след. Второй день мы ездим. В общем, это маршруты зимние. Таким образом прошли. В разнодоступных местах. Как-то вот так вот. Вот маленько круг дадим но он идти следом легче чем соляной полем корочка стоит ему вообще неудобно но там уже он есть следы косуль два дня следу или три ну все кстати места нашел такие Это ловушки увез через месяц привезу примерно по погоде будем смотреть там блин там зверя должно быть но это конечно если все удачно как то вот так вот всем пока тут какая-то поляна поляна это хорошо Ну все, мы с Вороном маршрут проверили. Все отлично, зверь есть. С департамента посмотрят, даже ехать не надо, скажут, он там этот проехал. Ну все, теперь точно всем пока. Ворон, подай варежку. Ворон, подай. Не хочет засоранет. Третий день с Вороном в лесу. Едем, едем, и вон там он в поле далеко. Вроде как уши вижу, то я плохо. А это вроде как лось лежит. Камера плохо фокусируется. На нас смотрит. Мы на открытом поле. Как-то вот так вот. Если увижу поближе засниму Да, Ворон? Ворон еще не видит. Эй, не пинайся Попробуем, насколько можем подъехать Почему он туда, куда-то прямо нам надо Ворон еще не видит снега нам вот так вот, и он маленько с корочкой Ворону неудобно идти Клима уже метров, наверное, сто. Заскачу. И убежала. Или лосиха, или лосенок, но кто-то не совсем крупный. В общем, поехали мы тогда дальше. Наткнулись с Вороном вот на такое место интересное. Какое сегодня? 10 или одиннадцатое февраля? Перед этим видео снимал уже бык без врагов был, а этот, видимо, еще никак не может избавиться от них. Березкам досталось, так досталось. А он вот, видимо, шибко с ума сходил. И, похоже, он впереди, он ворон куда-то в кусты смотрит. Ветер оттуда. Да, ворон? Там где-то он? Здесь должен быть большой бык. Один из тех, которого я снимал. Интересно было бы рога его найти. Но все, как-то так вот. С Вороном вроде все дела сделали. Три дня катались в лесу. Ходить ему очень некомфортно. снега ему вот так вот. Ах. Местами плотный где раньше мы могли за 30-40 минут где бегом где как преодолевать расстояние сейчас у нас входит около 2-2,5 часов в одну сторону и вот за день мы часов наверное по 6 накатываем ну, все сейчас наверное недельки 2-3 может быть и да может быть и больше не поеду тут на автоловушках аккумуляторы вроде Заряжены, флешки большие. Пусть снимают. Блин, ну интересно, он потерял, не потерял где-то рогата? Ну ладно, все, всем пока. <coughs> вот еще одно место такое же, где ощущеку не понравилась. Вот у него копыта довольно здоровое по снегу мере раза в полтора раза на вече, след остается. Тоже не не повезло дереву досталось. А мы едем дальше.